сети появилась новая информация о пятом сезоне Леди Баг и Супер Кота. Хей, всем привет, друзья, с вами я, Зульфат Бро, и сегодня я расскажу вам все, что мне известно о нашем с вами любимом мультсериале. И, кстати говоря, не только о нем. Но перед началом данного ролика, друзья, обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, ссылочку оставлю в описании, там обязательно будет выложен пятый сезон в русской озвучке. Ну, я на это надеюсь, по крайней мере. Ну, а теперь не забудь поставить Лайк, подписаться на мой Яндекс.ЗН канал, потому что YouTube скорее всего заблокируют. Ну и погнали! Для начала расскажу о том, что в сети утекла книга, которая посвящена анимационному фильму «Леди Баг и Суперкот Пробуждение», который создает Джереми Зак. Да, видимо, этот фильм будет настолько амбициозным проектом, что по нему даже сделают книгу. В сети пока что только обложка. Разумеется, то, что будет происходить в самом фильме, никак не будет отражаться на мультсериале. А события в книге будут отражать только сюжетную линию того, что произошло в самом фильме. Ну или произойдет. Наконец-таки стала известна действительно официальная дата выхода пятого сезона. Это ноябрь-декабрь 2022 года. Но, внимание, данная дата выхода говорит лишь о том, когда выйдет Леди Бага суперкод пятый сезон во Франции, но не в других странах. Но, друзья, я уверен, что мы увидим его намного раньше, примерно где-то летом 2022 года, то есть июнь-июль. А та дата выходы, которые вы услышали ранее, относятся лишь к показу на TF1, то есть на французском селе -канале. Именно на конец 2022 года был и запланирован показ пятого сезона Леди Баг и Супер Кота». Ну и плюс для тех, кто сомневается, что мы увидим намного раньше пятый сезон, я хочу сказать о том, что Франция, скорее всего, покажет весь пятый сезон по порядку, то есть к концу 2022 года у них должны быть уже все серии, ну или большая часть, например половина, потому что канал все-таки телеканал, и я не думаю, что он будет обрывать показ серии, ну и планировать показ заранее без, соответственно, поступивших серий к нему. Короче, информация может еще тысячу раз поменяться, но я просто рассказал вам о том, что рассказывает сам телеканал насчет пятого сезона Леди Бак и Суперкота, показ они действительно могут начать в конце 2022, а за закончить где-то в мае 2023, это тоже возможно и не исключено. Достаточно вспомнить то, как оборвали нам четвертый сезон. Но я не думаю, что они опять таки так сделают, потому что там оборвали, потому что это было необходимо. Кстати, насчет полномасштабного фильма о Леди Баг и Суперкоте, он по официальной дате выхода должен выйти во Франции 3 августа, так что ждем. Да, друзья, вот такой вот новостной выпуск у меня получился. Скоро выйдет ролик на моем основном канале. Обязательно подписывайся на этот канал, все ссылочки на меня в описании, жду вас в Телеграм и на Яндекс.Зен. Ну а с вами был я, Зульфат, еще увидимся. Забери меня, дым, да, я не стану другим я. Вокруг меня миражи, я остался без души. Забери меня, дым, да, я не стану другим меня. Вокруг меня миражи, я остался без души.